Всем добрый вечер, меня зовут Лара Шум, и каждый четверг в 19.30 я выхожу в прямой эфир и делюсь, рассказываю о том, что знаю сама, чем узнала сама, что изучила сама, потому что я занимаюсь актерским мастерством, а это значит, что тебе необходимо узнать свой персонаж узнать его заморочки, его, так сказать, интересные стороны, его больные места, и ты начинаешь погружаться в изучение психологии. Это довольно-таки интересная вещь, когда ты сыграл более ста персонажей в своей жизни, у которого была своя какая-то жизненная история, своя какая-то боль. Но сегодня я расскажу о своей боли, которая была у меня в жизни, хочу с вами ей поделиться. Но а, акцент все же я хочу сегодня поставить на том, что, что же а, бывает, когда человек решил бросить пить, женщина решила бросить пить, и почему есть вероятность того, что можно вернуться обратно. Вот на это я сегодня буду ставить акцент. Дело в том, что... А, 18 апреля 2019 года я уже проводила стрим на эту тему, также в цикле передач «Слушаем». И там я поделилась тем опытом, как я вылечилась от алкоголизма. Кто не знает, кто не смотрел, да, я была 15 лет алкоголичкой, и вот уже в следующем году у меня будет юбилей, как 15 лет я не пью, жду здоровый образ жизни, чему я очень и очень благодарна. Я сейчас вообще не пью, в Новый год я покупаю себе компот вишневый, вот, как-то так. И а, почему я вновь решила поднять эту тему, тоже сегодня скажу. Но сначала я скажу то, что я сегодня решила провести прямой эфир в белом. Я специально одела сегодня белую кофточку. Почему? Потому что белый цвет обозначает добрый путь и сильную волю. То есть а, все те женщины, которые посмотрят, у которых есть вот эта вот проблема, а, зависимость с алкоголем, с алкоголем. Да, девочки, добрый путь и сильная воля вот что должно быть с нами. Ну что ж, мы пройдемся сегодня по четырем пунктам. И первый это то, что. А, Плюсы, которые у меня были от прямого эфира 2019 года. Девочки, был очень хороший выхлоп. На самом деле, я расскажу о трех, да, То, что меня спрашивали потом в комментариях, где же я лечилась. Я лечилась по методике 25 кадра. Под этим видео есть ссылка на эту... Больницу я лечилась в больнице. Я не ходила на встречу анонимных алкоголиков и не пошла, и не рекомендую. Да, я признала тот факт, что я алкоголик, и значит, мне нужен врач алкоголизм это болезнь и мне нужен врач и я пошла лечиться в клинику да пусть это 25 кадр но там помимо 25 кадра у меня был и терапевт у меня был и психолог у меня было иглу укалывания у меня были выписаны антидепрессанты потому что когда ты выходишь из запоя, тебя вот так вот трясет да и ты не знаешь вообще куда деваться и что делать в этой жизни а, то есть у меня было много врачей которые за мной смотрели и следили я не лежала в этой больнице я добровольно приходила и уходила на следующий день я снова приходила и уходила потому что это было мое решение ну и потому что я заплатила очень большие деньги что в принципе было очень жалко что деньги на ветер да и вот э, после вот этого моего цикла передач слушаем первой версии о женском алкоголизме мне написала три женщины. Вот одна меня спросила, где я лечилась, и я подробно все написала под этим видео, и это есть, все подробно описано. Написала мне девочка в одноклассниках. Я не сижу в одноклассниках, но просто по работе мне там надо, и вот мы с ней подружились она решила пойти своим путем, она все-таки решила попробовать бросить сама. Мы общаемся до сих пор, единственное, что я не спрашиваю ее о том, получилось у нее или нет. Вот. Но я надеюсь и верю, что у нее все же получилось. Но по крайней мере мы очень хорошо переписывались, и она действительно вот хотела это сделать. Я надеюсь, если, Ирина, ты сегодня будешь смотреть, я надеюсь, ты мне дашь обратную связь. И еще одна женщина меня просто поразила. Дело в том, что мы были знакомы. Мы вместе работали в Санкт-Петербурге. Я ее хорошо знаю, но она переехала жить в другой город, родила двоих детей, у нее есть муж. И когда она мне вот эту ситуацию все описала, и как она уходит в запои, и как ей, в принципе, все равно на своих детей, это было страшно. Конечно, это было страшно, но человек посмотрел мою передачу, сказал, Лар, давай помогай. И в принципе, она большая молодец, она сделала большую работу, она пошла к родителям, она объяснила, в чем ее проблема, муж ее поддержал, родители ее поддержали, детей она оставила родителям на, на мужа, и два месяца уехала в лес. Да, где там вот, ну, живут, скажем так, анонимные алкоголики, вот она там прожила два месяца, потом вернулась. И я сейчас с удовольствием смотрю на ее живые посты, где она пишет мотивашки, где она пошла в творчество, где она стала себя проявлять. В общем, большая-большая молодец. И я очень рада, что все-таки моя вот эта вот моя откровенность ей помогла. Вот поэтому я сегодня второй раз делаю этот цикл передачи. Я надеюсь, что моя откровенность вам поможет. Но и еще плюсом мои рекомендации, мои советы, да? Вот поэтому, значит, второй пункт: коротко о своем алкоголизме, то есть причины женского алкоголизма. Это надо, девочки, обязательно знать и выявить, выявить их в себе. Почему вы пьете? Надо задать этот вопрос. У каждого разные причины. Но у меня, допустим, первая причина, это было то, что у меня был наглядный пример передо мной. Это у меня была алкоголичка мама, отец. В общем, все так дружно как-то вокруг меня пили. И потом, соответственно, окружение тоже говорило, что яблочко от яблони недалеко падает. И, но я далеко упала. И еще очень важная вещь, что потом, когда вот я вылечилась, я встала на тот путь, когда я искала в себе силы простить своих родителей. И когда они у меня умерли, я встала на... Значит, была трапеза, я встала, подняла стакан соком и сказала очень хорошие слова, я считаю, что я, я не обижена на своих родителей. Я стала такой, какая я есть, сильная, красивая. Благодаря своим родителям они сделали меня такой, какая я сейчас есть. А я себе, какая я сейчас есть, очень нравлюсь. Вот, но это тоже не сразу, да, это шаг за шагом, но я этого достигла. А затем а, нереализованность, вот моя проблема была в том, что мне было мало места, я жила в маленьком городе, и мне хотелось как-то, а, все время мечтала сниматься в кино, уехать в большой город, а сама при этом ничего для этого не делала, у меня тут потом родился ребенок и в общем, как бы вот этот вот быт, он тебя поглотил весь. Но я достигла хороших результатов. Все-таки я сейчас живу там, в большом городе, в Москве, и я этого хотела, и я это добилась. Но это добилось после того, как я бросила пить, да, я начала действовать. Вот, затем... После того, вот, когда начинаешь пить, да, а там на дискотеке выпил, тут вроде повод есть, тут еще, а я работала в Доме культуры, а там вообще после каждого мероприятия, как говорится, грех не выпить, да, вот, и у меня вот так вот пошло, пошло, пошло, пошло, психологические факторы, потом пошло физическое тяготение и понеслась. Потом я нашла себе специальную работу, где каждый день платили зарплату, и каждый день ты получал деньги, мог купить себе пиво, прийти домой, выпить, лечь спать, на следующий день опять все по да, ты шел, работал, пил пиво, и вообще, как бы ты считал, что эта жизнь ужасна. Ты считал, что это жизнь ужасна, но ты как бы с этим сделать ничего не мог. Как у меня получилось, я признала себе еще раз еще раз, то, что я алкоголичка, что алкоголизм – это болезнь, и что эту болезнь надо лечить. И в этот момент я попросила помощи. То есть я рекомендую, девчонки, если вы… Ну, сложно самому, сложно, это я все прекрасно понимаю, поэтому надо обязательно попросить помощи у своих близких, у знакомых. Они обязательно помогут, потому что вы придете, покаетесь. Ну вот да, я пью. Особенно если сейчас на данный момент никто из окружения не догадывается, а вы пьете, вот это очень страшно. Поэтому надо сказать в открытую, это если при условии, что вы, конечно, хотите бросить пить. А дальше. Значит, вот как раз третий пункт я ответила. Что сделала я? Я сказала, что своему мужчине, с которым я тогда жила, что я очень хочу бросить пить, сделай, пожалуйста, что-нибудь. И он сделал, он привел, нашел для меня больницу, я была в очень тяжелом состоянии, в спахмели, он меня поднял, заставил идти, я не знала, куда мы идем, он привел меня в больницу, я сидела напротив врача, она меня спрашивала, сколько я пью и так далее и тому подобное, и я вот сидела, отвечала на вопросы, думаю, ой, давайте, давайте уже быстрее, я сейчас выйду, возьму себе бутылочку пива, и она, видимо, прочитала мои мысли. Она мне предложила а, озоновую капельницу, я согласилась, да, и сделала вот такой хитрый ход конем. Она мне дала неделю. Если ты неделю продержишься и не будешь пить, мы возьмемся за твое лечение. И когда а, я пролежала на озоновой капельнице, все, вы знаете, какое-то было такое состояние: неохота было пить, охота была спать. Просто спать. Я пришла домой, я просто легла спать. И когда я проснулась, выспалась, наконец-то несколько часов приспала, по-моему, даже сутки. Я сказала: Лара, неужели давай, это твой шанс? И я действительно неделю не пила. Неделю я искала деньги на лечение, я их нашла. Все, а потом уже пошел путь лечения. Вот, значит, следующее. Вот, как раз я пришла уже к четвертому пункту, девочки, да. Но даже, допустим, вы признали, что вы алкоголик, вы нашли, где вы будете лечиться, и вы пролечились, да, что, что может произойти потом? Потом может произойти масса пунктов, по которым вы тоже, опять же, можете начать пить. И это действительно так, и это очень страшно. Я рассказываю о том, что я сама испытала, да, вот эти пункты. И смотрите, первое, что может произойти? Вы протрезвели, открыли глаза и поняли, что теперь у вас, на вас лежит ответственность. Вам надо зарабатывать деньги на себя, вам надо извиниться, допустим, перед близкими людьми. Вам надо вообще взять и сказать, всем признаться, да, что да, вот я пила, но теперь я хочу жить, и я хочу найти, допустим, ту работу, которую я хочу найти. То есть взять ответственность за свою жизнь. А если у вас еще и дети при этом есть, то вы... Ой, вот здесь очень страшно, девочки, момент, да. Почему? Потому что дети могут обидеться. Не простить, и это они могут вам показывать, причем в открытую, где-то оскорбляя вас. И вот это вот очень сложный момент, который надо пережить. В этот момент надо говорить, разговаривать с детьми, надо признавать свою ошибку, надо сказать, да, мама виновата, но мама виновата, вот допустим, потому-то, потому-то, может немножко снять с себя вот это чувство вины, да, вот была такая-то, такая-то ситуация, ну вот слабый я человек, да, по натуре, но дайте мне шанс теперь все исправить. Затем презрение других людей, это тоже может быть, когда там, а ты вообще алкоголичка, там молчи и так далее, и тому подобное. И это не надо сглатывать, а надо констатировать факт. Да, я алкоголичка, но я тебя не оскорбляю, и я знаю свои плюсы. То есть не надо себя тоже да, позволять в этот момент опускать, и чтобы вами вытирали пол. Везде разговаривать, везде пытаться. Или, допустим, сказать этому же человеку, у тебя проблемы были с алкоголиками, и ты сейчас хочешь на мне это выместить. Да, видимо, человек это где-то что-то задевает. Или задеваете вы его как личность. Дальше. То есть надо тут понимать людей. Начать. А, решать все проблемы я с... а придется решать все проблемы которые скопились за этот период жизни все проблемы а если вы ну алкоголичка года три, да вы представляете сколько там проблем накопилось и они будут выходить они будут вылазить и вам придется их решать то есть вот как раз вот первый год он будет очень сложным очень сложным поэтому здесь все-таки нужны антидепрессанты дальше время освобождается тоже страшная вещь вы не будете знать куда себя девать все свободное время есть боже а в это время вы допустим выпил спал спать лег выпил спать лег да или выпил там посидел в компании веселых товарищей друзей а компания да следующая проблема она же осталась если вы свободный человек, я все-таки рекомендую сменить место жительства, уехать в какой-то другой город. Никто вас там не будет знать, у вас будет возможность начать все с чистого листа. Я понимаю, что с детьми будет сложнее, но все же, все же лучше поменять. да И контингент этот уйдет, и район, может в котором вы жили, не очень благополучный. Лучше, конечно, поменять место жительства. Дальше. Низкая самооценка. Девочки, в этот момент начнется самый трендец. Начнется самокопание, самопоедание себя, как я могла. ДТД и т.п. Вы себя будете грызть изнутри, вокруг вас будут вас грызть изнутри. И в этот момент вы стойкий оловянный солдатик. Ваша задача здесь не сорваться, а поддерживать себя. А, дальше. Вот чувство вины, я здесь написала, да, что у вас может начаться чувство вины, это вполне нормально, надо это как бы понимать. И надо э, не обращать внимания на то, что старое, а надо сказать себе, а что я сейчас могу сделать, что я могу изменить в своей жизни и чего я могу сейчас добиться. То есть вот это старое, оно было, пусть оно там останется. Если вы будете сами себя есть, Ничего от этого не изменится. Вот честное слово. Ну что изменится? Ну будьте есть, опять начнете пить. А вот если вы скажете, а что меня ждет впереди? Куда я пойду? Что я могу изменить в своей жизни? Вот это будет уже совершенно другая история. Дальше. Не склад... а, будут не складываться отношения девочки. То есть вы бросили пить, да? Ну нет, иногда, когда вы пьете, вы пьете со своим мужчиной, а тут вы, как говорится, перестали пить, вы посмотрите на этого мужчину, скажете, ну зачем я буду с ним теперь жить, да? И вот здесь есть такая вероятность, что отношения найти, начать будет сложно. Но ну, по крайней мере вот у меня было так, что мне было сложно начать отношения. Ну и в принципе тут с собой начинаешь большую часть заниматься тебе и не до отношений. Ты тут значит что-то прописываешь, там что-то новое открывается, тебе приглашают и ты идешь и что-то делаешь. Жизнь начинает кипеть, вурлить. Но я ее лично я забила ее по максимуму. Вот, но с отношениями у меня, да, у меня были проблемы. Дальше а есть вероятность того, что вы одну зависимость поменяете на другую. Допустим, начнете больше курить, или начнете пить много кофе, или а, нач, станете трудоголиком, у полностью уйдете в работу, потому что это будет спасать, и выходных как бы лучше бы их не было, да. Вот это тоже весьма вот такая вот вероятность есть, поэтому за этим тоже надо следить. То есть, если вы стали трудоголиком, прямо один раз в неделю я отдыхаю. Надо, кстати, посмотреть, там, может, есть какие-то комментарии. И я уже заканчиваю, друзья мои, я уже заканчиваю. Если будут какие-то вопросы, пожалуйста, задавайте, я с удовольствием на эти вопросы отвечу. Даже если вы посмотрите эфир позже, пишите вопросы, я тут же отвечаю в комментариях. Особенно если вы решили, что вы хотите бросить пить, то тем более тогда, девочки, чем смогу, тем помогу. Советом. Дальше вот хотела сказать еще потому, да, что если вам кто-то скажет, что женский алкоголизм неизлечим, смело плюньте тому в лицо. Вот так вот прям. Взяли и плюнули и этому человеку в лицо, рассмеялись и ушли. А, почему? Потому что вот перед вами, во-первых, сидит живой пример, во-вторых, можно в интернете там а, загуглить, да, а, женщин, которые бросили пить, и наверняка вы их найдете очень большое множество таких женщин. И это здорово, это пример того, что и вы тоже можете, девочки. Все излечимо. Это просто-напросто а, манипуляция нашим сознанием. И вот если вы а, слышите женский алкоголизм а, неизлечим, можете сказать не по душе, что я веду трезвый образ жизни. Все. Дальше. А, плюсы алкоголизма, я бы хотела вам сказать. Девочки есть плюсы. Сейчас я вам скажу. Я поняла одну очень такую хорошую вещь. Вообще я сторонник того, что все негативно переворачивать в позитивное. Я нашла такую хорошую вещь, что я поняла ее, да, когда человек опускается на самое дно. Что происходит? Происходит следующее, что вот он выкарабкивается оттуда, и он понимает вкус жизни ему уже все равно, доправил да, социума, он у него свои правила, он устанавливает свои правила, он начинает всему удивляться, ну, как это, ну, вот я, например, да, 15 лет, как бы, вроде во сне, да, прошло это время, теперь я с удовольствием думаю, о, осень, о, мне кто-то там написал смайлик, да, о, а здесь так здорово можно поругаться, ух ты, дай-ка я поругаюсь, да, с таким причем удовольствием это сделаю, я... И причем мнение общества мне неинтересно. Мне интересна моя жизнь. Моя. Я ее чувствую. Я ее ощущаю. И я хочу продолжать ее чувствовать и ощущать. Поэтому вот это очень большой, огромный плюс. Плюс еще в том, что вы начинаете личностно расти. У вас безвыходная ситуация. Вы когда бросили пить, у вас нет выхода. Все. Вы просто-напросто начинаете себя узнавать, изучать, а кто я, а что я, а почему я так себя здесь веду, а почему вот здесь у меня все плохо, а вот здесь вот все хорошо. Это вот такая работа проходит. Ну, для меня на самом деле очень классный самый плюс это в том, что мне все равно на мнение общества. У меня свое государство. государство. У меня свое государство. И в это государство, в этом государстве свои законы. Вот и все. Так, дальше я, девочки, очень против того, чтобы вы кодировались. Ни в коем случае я не рекомендую кодировку. Почему? Да, потому что вы как бы даете себе шанс, что вот закодируюсь я на два года, а через два года я все-таки, а вдруг, да, вы не до конца, значит, Понимаете, что вы все-таки должны бросить пить навсегда. А чтобы бросить пить навсегда, да, это все равно должно быть лечение. А потом я против, скажем так, вот, я считаю, что когда ты бросил пить, брось это, уйди от этого. Не возвращайся туда ну вот как у анонимных алкоголиков да один бросил берет курирование над другим да и он все время вот в этой вот грязи варится а когда ему расти-то когда ему идти вперед когда вот он вроде я излечился я такой большой молодец а дай-ка я там тебе вот помогу теперь да и начинает там помогать еще одному там еще одному и ну, может быть есть такие люди у которых в этом призвание да но лично я нет я не хочу туда вот реально. Я бросила пить, и теперь у меня главное я. У меня включился мой хороший, здоровый эгоизм, и все. Поэтому, девочки, все-таки я рекомендую это медикаментозно, это лечение. Лечение, где есть иглоукалывания. Иглоукалывание для чего? Для того, чтобы успокоить ваш организм. Он у вас в возбужденном состоянии, он в стрессовом состоянии, он перестал получать алкоголь. Я за то, чтобы прокапаться, прочистить организм. Я за психолога, за то, чтобы вы ходили к психологу, к психотерапевту и высказали все, что вы думаете о себе и о своих окружающих, чтобы вы поплакали. Все равно он посоветует, что делать дальше. Я за терапевта, который бы проверил ваши все анализы, где у вас что болит. Может быть, есть какие-то венерические заболевания. Может быть, появились там болезни почек, сердца, чтобы начать тут же реагировать и лечить свой организм. Вы лечите себя от алкоголизма и заодно пролечиваете свой организм. Я за то, чтобы был тренер по здоровью который бы сказал, что вот в данный момент, потому что время освобождается, его надо занять чем-то другим, что в данный момент вот вам рекомендуется заниматься таким-то видом спорта, что вы можете вот это, вот это вот, вот смотреть. Все. Вот я за это руками и ногами. Но это при условии, если человек хочет бросить пить. А то получается, да, я вроде хочу пить, набросить. но вроде дай-ка я вот пойду там сейчас стихушки там еще бутылочку пива выпью нет это так нечестно по отношению к себе вот в принципе я сказала надеюсь что все помогла если есть вопросы пишите задавайте не сейчас так потом да ничего страшного в этом не будет на следующей неделе я хочу рассказать о стрессе я очень такую нашла, выявила в себе такую особенность. И вот хочу как раз поговорить о моменте стресса. Вот, поэтому следующий, следующий четверг, 19.30, будет цикл передач по теме стресс. Может быть, кто-то со мной согласится и скажет, Лара, слушай, мне точно так же. Вот, один в один. Все. Желаю вам самое главное, ребят, любить себя. Все. Любить себя и включить свой здоровый эгоизм. Остальное все приложится. Честно-честно, правда-правда. До свидания.